Итак, мы начинаем вебинар наш. Никого наши вебинары не оставляют равнодушными, потому что то, что предлагают наши ученые и то, что предлагает наша компания, это действительно уникальное и не имеет аналогов в мире. И никто нигде подобное не может предложить. Поэтому нам хочется и хочется говорить об этом, также хочется делиться этой информацией с каждым встречным. Потому что кого нет пальцем, как я всегда говорю, каждому это абсолютно необходимо. Все хотят жить долгой, активной жизнью, здоровой и полной событиями, да, хорошими. Поэтому и мы начнем сегодня с антипаразитарной программы, хорошо? Я думаю, что это будет очень полезно всем послушать. Итак, наша компания называется «Оклон», что в переводе означает активное долголетие. Active Longevity Community. И это очень важно, потому что мы несколько раз меняли название по мере роста компании. Так как мы развиваемся просто в геометрической прогрессии, то руководство сошло, сошло необходимостью просто изменить название, так как мы вышли на международный уровень. Изначально мы себя позиционировали, и до сих пор даже позиционируем, как российская компания, которая называлась «Система активного долголетия», «Сообщество активного долголетия». А на данный момент, в прошлом году, мы вышли, было принято решение выйти на международный уровень, и тем самым позволив нам расправить крылья. Действительно, это очень интересно, потому что когда она стали узнавать за рубежом, за рубежом просто поток людей, которые просто жаждут нашей продукции, нашей вот этой информации ценной, он возрос просто в десятки тысяч раз. И я, что меня, безусловно, радует, потому что не только в России люди страдают какими-то проблемами, да, но также все мы люди и за рубежом. И ну, я бы сказала, на всей планете, да, все хотят же долго и счастливо. Поэтому наша компания зарегистрирована на данный момент в Канаде. И мы сейчас называемся компанией Аклон. Наша компания, она молодая, официально два года нам исполнилось. Вот мы только что вот приехали, можно сказать, в июне месяце, с июня месяца приехали торжества который был посвящен двухлетию компании «Отлон». События происходили в Москве. Действительно, всегда все шикарно происходит, и очень хочется говорить об этом, потому что мне хочется всегда мотивировать, особенно новеньких, на то, что все абсолютно доступно, стоит только захотеть. Все остальное предоставляет наша компания Наша компания уникальная, но почему она уникальная? Я бы хотела сказать об этом. Дело в том, что мы работаем с тремя научно-исследовательскими институтами и лабораториями в Москве имени Смиянова, Кольцова и Пирогова. И мы работаем с российскими учеными, которые действительно с мировым именем, и которые сделали уникальное открытие. Оно действительно сейчас перевернет всю фундаментальную науку и медицину, Речь идет о регенерации клеток, тканей органов, органов, восстановлении утраченных организмом функций, исправлении патологий и где идут потрясающие результаты практически по всем видам заболеваний. Это очень важно, потому что никто в мире, как сказали наши дорогие ученые, никто в мире не сможет предложить регенерацию органов. И у нас это не очередная компания, которая предлагает БАДы, бафы, травы какие-то, да, волшебные таблетки, у которых сомнительные свойства да, и побочные эффекты. Наши ученые они с 1968 года вели научные исследования по межклеточному пространству. И они, только они занимались соединительной тканью. И они выяснили, что насколько молода ваша соединительная ткань, насколько э, чисто ваше межклеточное пространство, вот настолько вы молоды и здоровы. И они э, в 1973 году обнаружили среди 120 тысяч молекул самую главную, основную молекулу дирижер, которую назвали флоревит. И действительно, никто в таких сверхнизких дозах не умеет выделять из любого, из любого материала данные молекулы. Только наши ученые. И наше руководство во главе президента компании Георгия Константиновича Ростовского, председателя правления Хомченко Любовь Ивановну, которая действительно сейчас все силы вкладывает в то, чтобы развивать грамотно нашу компанию. И это очень важно, потому что у руля стоят надежные люди которые не преследуют цель ради сиюминутной наживы, а которые все делают так, чтобы было на долгие года, и чтобы это было доступно абсолютно каждому. Где вас еще допустят к научному миру так близко? Где вас подпустят еще к таким светилам науки Российской Федерации, которые имеют такие звания, которые имеют такие награды? Где? Да нигде вас не допустят. Только благодаря компании «Оклон» это стало доступным. Мы с вами находимся буквально в эпицентре событий того, что происходит. Я вот сейчас хочу спросить вас, вы видите слайды, которые я листаю? Вот я сейчас перелистываю слайд. Скажите, пожалуйста, вы видите, что он перелистнулся? Видите, да? Ну все, хорошо, мне главное, чтобы вы хотя бы слайды видели. Я потом побольше ознакомлюсь с этой комнатой и постараюсь ну, все запомнить, как здесь что, хозяйничать. Спасибо большое. Итак, это не, то ли, не просто очередная здоровительная система, а целая философия, путь к совершенству через естественное развитие личности, реализацию ее естественного потенциала во всех ее проявлениях. Это на самом деле так. Это не просто красивые слова. Здесь каждому дается шанс окунуться в мир науки и начать заниматься самообразованием. Тем более наша компания предлагает институт высоких технологий, где вы получаете самые настоящие дипломы. У нашей компании есть такие права. И обучение проходит у нас. И вы можете... Сейчас вот идет первый... Да, не этап, а первое идет поколение, так скажем, обучающихся. Я думаю, что чуть позже объявят о, о втором поколение, скажем так, вы можете сделать заявку на обучение в институте АКЛОН. Здесь действительно серьезный подход ко всему, потому что мы хотим объять все то, что запланировали. У нас уже расписано буквально все поминутно, буквально до конца жизни. Дай Бог, чтобы все хватило вот времени реализовать все эти все проекты, все эти планы, которые связаны с нашей компанией. И здесь интересно быть и хочется быть Потому что нигде вы такого не увидите и не услышите Никто в мире не сможет вам данное предложение сделать И мы вас приглашаем в компанию Аклон Мы работаем действительно с уникальными людьми Людьми науки Сейчас я буду слайдерство включать, чтобы вы видели хорошо Буду вас знакомить с людьми науки, которые действительно положили свою жизнь на это открытие и на эти исследования. Исследования, проведенные группой российских ученых под руководством профессора-доктора химических наук Ямского Игоря Александровича и профессора-доктора биологических наук Ямского Виктории Петровны, позволили обнаружить, что за передачу и хранение информации в нашем теле отвечает особое вещество, входящее в соединительную ткань нашего организма. При нарушении ее структуры происходит рассогласование работы клеток, и наши болезни начинают прогрессировать. Что же делать? Всегда вопрос один и тот же. Ко мне обращаются сотнями людей, на которых буквально врачи поставили крест. Которые хотят выход найти из ситуации, из состояния, в котором они находятся Люди, которые считают себя обреченными И это страшно, потому что среди них бывают и дети это наше будущее поколение, да? это наше молодое поколение. И моя задача, которую я поставила перед собой, донести именно до молодого поколения, особенно, для, не только, конечно, но особенно до молодого поколения, что это открытие сейчас, оно станет самым главным, можно сказать, фактором в 21 веке. И этот век, он век биологии. Об этом наш сказал онколог главный, да, Косинок Виктор Константинович. И я могу сказать, что действительно никто в мире сейчас не предложит регенерацию органов. И наши ученые, самое главное, отовсюду научились выделять эту сигнальную молекулу. У группы профессора Имского был разработан новый класс препаратов флоревиты, которые, восстанавливая структуру соединительной ткани конкретного органа, активизируют механизмы саморегуляции, открывая таким образом возможность нашему организму управлять всеми основными биологическими процессами и обеспечивать гармоничное состояние здоровья человека. То есть, другими словами, это сигнальная молекула она заставляет организм вспомнить то состояние, когда вот вы только родились, и ваш организм работал только на развитие. Именно заставляет активизироваться те рецепторы, ту клеточную память, которая сохраняет у нас на всю жизнь. И в каждой клетке несется информация о всем организме в целом. И вот эти флоревиты, именно эта сигнальная молекула, а на самое важное, хотите вы того или нет, у каждого вашего органа своя информационная сигнальная молекула в сверхнизких дозах. И именно она задает команду клеткам ДНК и стволовым клеткам и запускает механизм регенерации. То есть организм начинает восстанавливаться фактически за счет своих же резервов, от которых, кстати говоря, часто люди даже не подозревают. Чем уникальность предложения компании САД АКЛОНДА? Это восстановление клеточной памяти, регенерация тканей органов, как я уже сказала, восстановление утраченных организмом функций и устранение патологии. Как следствие идет омоложение организма. Как смеется Игорь Александрович Емсков, он говорит, что у нас единственный побочный эффект – это остановка старения, то есть идет омоложение восстановление и оздоровления у нас нету лечения у нас не лекарства не бады не бафы, у нас не травы у нас даже не разработки у нас именно открытие это то что у вас было есть и будет и этому нет аналогов в мире. Это именно то, что э, наше природное родное. И флоревиты, они являются органоспецифичными и тканно-специфичными. Это очень важно понять. Наши флоревиты, они сочетаются со всеми БАДами, БАФами, лекарствами, травами. Они э, не только с ними сочетаются, они усиливают их действие. Их можно замораживать, кипятить. Кстати говоря, они даже с алкоголем э, сочетаются и не теряют своих свойств. Где вы такое еще увидите? Ну где? Немножко скажу об авторах да, наших дорогих ученых. Имсков Игорь Александрович да, возглавляет действительно Институт лаборатории имени Смеянова. Умнейший человек. Вы знаете, я испытываю огромное наслаждение, когда общаюсь с нашими дорогими учеными в Москве. И мне очень нравится, что это люди науки. Они, вы понимаете, у них нет предпринимательской жилки. У них э, все для науки, понимаете, все для людей. Они такой старый савдеповской закалки. Они на самом деле патриоты своей Родины. И они очень хотят, э, чтобы это открытие было доступно для простых людей. Оздоровить свою нацию. Ну, Россия щедрая душа, я думаю, что со всеми делится. И все это понимают. И Игорь Александрович действительно с Викторией Петровной, имсковой, они действительно люди, которые сказали, что мы думали, что гораздо позже придем к этому открытию. Но вот так вот свыше было дано, чтобы это открытие сделалось при нашей жизни, что бывает очень редко. да? И действительно, они сказали, как повезло кому 30-40 лет, что они такими и останутся. А я говорю, всем повезло, как всем нам повезло, что это открытие при нашей жизни было сотворено. Так дело в том, что важно понять, что ученые сказали, что это тот эликсир молодости, который люди искали веками, что именно с этими технологиями люди могут жить абсолютно активной здоровой жизнью минимум 120 лет. И 200, и 300, и даже 400 даже э, подразумевается. За счет чего происходит омоложение организма? За счет поддержания гомеостаза клеток, за счет того, что постоянно любая диагностика показывает, причем именно поддержание новорожденности клеток. Именно клетки постоянно а, новорожденными. А, клетки начинают а, простите, пожалуйста, заговорилась уже. Клетки начинают а, появляться именно на, новорожденные. За счет чего мы стареем? За счет того, что наши клетки, они зреют, затем атрофируются, отмирают, да, и мы начинаем стареть, и у нас а, наматывается действительно в снежный ком просто а, множество заболеваний да, и проблем. И этот снежный ком фактически невозможно размотать. И наши ученые сказали, что именно флоревиты могут это сделать. Как важно рассказать об этом молодым людям, что легче поддерживать профилактику, поддерживать именно постоянно омоложение именно организма, нежели потом действительно решать такие проблемы серьезные со здоровьем, когда уже столько заболеваний. Если нет звука, пожалуйста, нажмите F5. Напишите, пожалуйста. F5 нажмите на клавиатуре. Комната перезагрузится, и звук появится. Меня слышно? Поставьте ту мед плюсик. Как меня слышно? Слышно. Все, спасибо большое. Итак. Игорь Александрович действительно имеет очень много наград. И его супруга, Имского Виктория Петровна, которая сделала это открытие, и она бегала с этой молекулой, когда я, выделила, когда я ее сумела выделить, она бегала с ней и не знала, к чему отнести. Это не БАДы, не БАФ, не лекарства, не трава. Она именно была в восторге от того, что смогла ее выделить, обнаружить. Она даже, когда подает сигнал, она слегка вибрирует и даже светится. Но интересно, что такая сигнальная молекула, она действительно способна творить чудеса за счет того, что даже если она выделяется из мухомора, или из полыни, или морозника кавказского, да, вот ядовитые, допустим, растения, грибы, или силикор, да, допустим, селен, очень ядовитое вещество, которое используется в лаборатории. И действительно, когда выделяют сверх-таких низких дозах, то все ядовитое убирается. А сигнальная молекула несет информацию о всех полезных свойствах данного биоматериала или микроразведения да, лабораторного вещества, или гриба, или растения. Это очень важно. И Виктория Петровна действительно удивительная женщина, которая всегда поражает мой просто ум, она настолько, они крутка и в то же время настолько сильно заявили об этом уникальном открытии, что невозможно к нему прислушаться. Это действительно технологии будущего. И наша с вами задача, как первооткрывателя, можно сказать, которых просто приобщили к этому делу, рассказать об этом всем. В них нуждается абсолютно каждый. Да, я уже говорила, что у них действительно очень много научных работ. Сейчас их уже около 250, и из них 10 патентов. Хотелось бы и видеть. Кого видеть? Или что? Не видно слайды или что? Амина, вы хотите меня видеть? Вы знаете, я скажу так, меня каждый день все видят, да, и на вебинарах часто я открываю камеру, но дело в том, что э, у меня сейчас почти ночь, и я хочу где-то расслабиться, и мне достаточно, чтобы вы меня слышите. Я надеюсь, что вы видите фотографию мою. В принципе, меня все уже знают, я боюсь даже, что мое лицо уже вам надоело, чтобы меня видеть. Поэтому... Пожалуйста, пускай будет фотография, хотя бы ночью, чтобы я немножко расслабилась. Хорошо? Не будем отвлекаться. да? Что такое флоревита? Это водные растворы пептидно-белковых комплексов в сверхнизких дозах. Их восстановительное действие отличается безопасностью применения, потому что наши флоревиты абсолютно безопасны. Их можно и беременным, и младенцам, и детям, их можно молодым людям, да, подросткам, и пожилым людям. Потому что единственное, что у нас идет побочный эффект, как мы говорили, да, смеясь, это омоложение, оздоровление и восстановление. Отсутствие побочных эффектов, это очень важно. Высокой биологической доступностью, совместимостью со всеми биопрепаратами и лекарствами они несут в себе информацию о состоянии соответствующего здоровой ткани. Они заставляют организм восстанавливать природную норму. То есть важно понять, что вся наша продукция является биорегуляторной, то есть организм приходит в природную норму и отпадает нужда в лекарствах, в операциях и даже в трансплантациях органов. Помните, я сказала, что у нас потрясающие результаты практически по всем видам заболеваний. Это действительно так, и мы всегда видим по диагностике даже сразу динамику восстановления. Если вы регулярно особенно принимаете хлоревиты, просто процесс регенерации он в любом случае запускается хотите вы того или нет кто-то это ощущает сразу да у нас не бывает побочных эффектов у нас бывает ответная реакция помните на востоке когда говорят что болезнь прежде чем уйти она громко хлопает дверью на самом деле это так у нас настолько бывает организм забит шлаками, токсинами, настолько в запущенном состоянии, когда в организме тем более присутствуют паразиты какие-то, да, и мы страдаем от них. На самом деле это все угнетает наш иммунитет и наш организм в целом. И хочется, конечно, чтобы каждый понял, что... У нас идет, когда ответная реакция, люди радуются, потому что она должно куда-то выйти. Ответная реакция длится где-то, ну, у кого-то до вечера, у кого-то сутки, у кого-то двое, ну, максимум трое. Редко, когда бывает там неделю или месяц, это в крайних случаях каких-то. За всю историю, наверное, я знаю, случая два или три, когда долго длилась ответная реакция. Дело в том, что когда идет ответная реакция, потом она прекращается, и данный орган перестает беспокоить. Понимаете, там, где есть реакция, значит, там была проблема, и она начала решаться. Просто уменьшите дозы, да? допустим, не по 5 капелек 3 раза в день, а начинайте по 2-3, по 1 капельке. И постепенно в течение полутора-двух недель увеличивайте капельки до 5 капелек 3 раза в день, да? если взрослый человек. Виафтаны, допустим Их можно, конечно Для профилактики два раза в день По одной капельке А также, если в основном с проблемами Обращаться, конечно, то три раза в день Если пошла ответная реакция Она бывает так же, как, Потому что наш, наши глаза Это точно такой же орган Как и любой другой И когда бывает ответная реакция И люди думают, что вот у меня пленка Появилась И а это начинает гной выходить. У кого-то даже он отходит и 3-4 месяца. Зато потом будет очиститься все и будет хорошее зрение. Бывает, что как режут глаза или гной выходит, прямо вот много гноя, да, как будто конъюнктивит начинается. На самом деле это идет чистка. Бывает, что как будто рези в глазах. Бывает как будто, что песок как будто насыпали, да, но покалывания бывают. Но это все проходит ответная реакция и потом идет только на восстановление. Поэтому никогда не бойтесь, просто уменьшайте дозы, а потом постепенно увеличивайте, потому что бывает организм не готов. Далее, флоревиты, представленные в программе ЛОН, это результат многолетнего труда коллективы научных сотрудников, ряда институтов ран и врачей различных специализаций под руководством профессора Имсковой и Имсковой Виктории Петровны. Да? Флоревиты оказывают действие в течение более длительного времени, чем фарм-препараты. Однако они приводят поврежденную ткань в здоровое состояние, чем способствуют молодости и продлению активной жизни организма человека. Очень устойчивы и переносят любую среду без каких-либо изменений и свойств. Важно понимать. Вот сейчас очень многие предлагают э, продукты, где идет, э, можно сказать, репринт, да, копия. То есть наложение информации на воду. Я хочу, чтобы вы подумали. Э, вода это, можно сказать, транспорт, она впитывает информацию, она ее переносит, да, это уже давно доказано. Но подумайте, э, может ли исказиться информация, если, допустим, э, та же вода, тот же флакон с этой водой постоит. Э, около микроволновой печи или около сотового телефона, когда он звонит, или где-то еще. Как вы думаете, поменяет ли он информацию? Я думаю, все понимают, что информация, наложенная на воду, она поменяется. Поэтому важно понимать, что у нас именно информационная сигнальная молекула выделена из самого вещества. Это очень важно, чтобы вы различали, чем отличается репринт от... То есть репринт это копия, да? Флоревиты у нас бывают, виафтаны, мы о них уже говорили на прошлых вебинарах, у нас их 10 номеров и каждый номер для определенного органа глаза. Виаргоны от слова орган. И вы сейчас можете писать вопросы, я позже на них отвечу, постараюсь. Хорошо. Яркое на то слово орган. У нас их 36. И они у нас не только есть органы специфичные, а также многопрофильного воздействия, да, мы так называем, многофункционального воздействия на организм, что очень радует. Потому что мы недавно подумали, как посидели, когда берешь какой-то фармпрепарат, допустим, лекарство, да, считаешь одно лечит и очень много побочных эффектов. Да, столько лечит, так сказать. А у нас... Да, возьмите тот же Морозник Кавказский. Да, он нет побочных эффектов. Единственное, что наш флоревит Морозника Кавказского он восстанавливает практически все органы и системы. И это так радует. Поверьте, по происхождению наших флоревиты бывают биофлоревиты. Это сигнальные молекулы, выделенные из биоматериала, биоматериала да, из межплечного пространства тканей животных. Фитофлоревиты – которые сигнале молекула выделена из ткани растений. Да? Микофлоревиты из гриба и препараты, микроразведения из тех препаратов, которые используют в лаборатории или в медицине. Да? Итак, для автоны, мы про них рассказывали, это действительно просто открытие века в том плане, что сейчас офтальмология современная может предложить только увлажнители или витаминки либо операции да? регенерацию органов глаза никто предложить не может. Не может. да? У нас уже просто огромная база результатов именно по зрению. И каждый день приходят люди и говорят о каких-то результатах. Каждый день пишут о каких-то результатах по глазам. И так я действительно счастливой становлюсь тогда, когда ко мне обращаются, когда глаз абсолютно слепой или глаза слепые, или пленка у них там черно-белая. И все это уходит, и глаза начинают видеть. Даже тогда, когда глаз с детства считается мертвым допустим при атрофии глазного нерва да вот поэтому не знаю за что хвататься вот все нужно но я рекомендую вам когда вы говорите про виафтаны, обязательно скажите человеку пускай он сходит к офтальмологу пусть ему поставит последний диагноз результаты до да, исследований глаз для чего чтобы вести сравнение сравнительную диагностику и чтобы видеть, какая динамика идет. Это очень важно, потому что так человек... Часто меня вот радует, когда то же самое было и у моего отца, когда люди говорят, вот от ваших диаптонов только хуже стало, я теперь вообще ничего не вижу. И маленький совет мы тогда даем поменять. Сходите к офтальмологу, проверьте еще раз зрение и поменяйте очки. И действительно, у них то на полторы диоптрии, то на две, то на три диоптрии изменяется зрение в лучшую сторону. И действительно в прежних очках они плохо видят но конечно у нас это вызывает улыбку радости и умиление но тем не менее хотите вы того или нет но зрение начинает восстанавливаться Мы сильно на авиафтанах сейчас не будем останавливаться, потому что действительно у нас все идет по плану и я перехожу на то на чем мы остановились да а конкретно перехожу на виаргоны мы остановились тогда на антипаразитарной программе секундочку вот на виаргоне номер 23 про мухомор мы уже говорили на прошлом, да, на нашем вебинаре что касается виаргонов 23, 24, 25 и 22. Да, вот. Действительно, это флуоревиты, которые, как мы называем, многопрофильные. Они восстанавливают практически все органы и системы. И когда мы их принимаем, допустим, один какой-то из них берет, у нас начинает восстанавливаться практически все в организме. И люди просто радуются этому, потому что брали мухомор для того, чтобы слух восстановить, а помимо сердечно-сосудистая система восстановилась, нервные заболевания восстановились, там тик прошел, еще что-нибудь, и желудочно-кишечный тракт восстановился. Как удобно, да? что для одного взял, а восстановилось все. И у нас также было, что пожилые люди, допустим, вот мужчина, он капал себе, для чтобы восстановить тугоухость убрать, братья, чтобы восстановить слух. И когда капал, у него восстановилась потенция. Но ему было за 80, и он очень удивился. Понимаете, для него это очень приятно был побочный эффект. Вот. Когда его, спросили, когда его спросили, ты, наверное, сейчас по бабушкам побежишь, к бабушкам сразу побежал, а он сказал, нет, к зеркалу. Я такого 30 лет не видел. Вот, поэтому, ну, как бы это симура немножко, но тем не менее, вот эти флоревиты, они этим именно и отличаются. Виагрум 23. Он обладает способностью уничтожать различных паразитов и глистов. Не только взрослые половой, зрелые да, особи, но их яйца и ячинки, а они самые трудновыводимые. Поэтому лисички эффективны при любых глистных инвазиях, а, применяют при следующих симптомах а, гельминтоза, да, хроническая усталость, крежесть зубами, вот бруксизм, бруксизм еще называется, нарушение сна, головные боли, головокружение, нервозность, а, когда вот. Гранулемы да, образуются, это опухолевидные массы, которые обволакивают разрушенные яйца паразитов. И чаще всего они образуются на стенках толстой и прямой кишки. Но могут также образовываться в легких, в печени, матки и так далее. Потому что э, все разносится. Вот. Дальше, анемия. Анемию также вызывают рехомонады и другие микропаразиты, да, которые питаются клетками крови. Аллергия и заболевания кожи. Вот помните, я всегда говорила, при, антипарази... при любых заболеваниях кожных да, я всегда включаю туда вот эту программу, антипаразитарную программу. Потому что при любых кожных заболеваниях всегда выходят паразиты. Я уже никогда в этом не сомневаюсь, потому что всегда это происходит. Вот. Далее. Аллергия, да. Вот буквально на днях ко мне несколько родителей обратились с детьми, у деток аллергия на все. Говорит, вот все, что не сидят, на все аллергия. А когда мы делали диагностику, мы видим, обнаружили, какие страшные паразиты у них сидят буквально во всех органах. Но для детей, я сразу говорю, не надо сразу же детям давать антипаразитарную программу, потому что токсины, которые выделяют да, паразиты и шлаки, просто они угнетают иммунную систему. Сначала дайте ребенку 1, 21, тройку иммунитет и двойку нервную ткань, потому что они угнетаются токсинами поэтому сначала восстановите именно организм пом помогите восстановиться да иммунитету и нервной ткани а затем уже Начинаете буквально по 1-2 капельки давать ребенку, смотря какой возраст, допустим, для своего ребенка, вот 12 лет, я ему с 10 лет даю по 5 капелек. До этого я давала в зависимости от возраста. да, И деткам, которые, допустим, до 5 лет, вы можете давать по 1-2 капельки, которым уже до 10 лет можете давать по 3 капельки, да? по 4, а потом уже можете по 5 капельек. Вот. Если паразитов очень много, некоторые люди ко мне обращаются, у них через рот лезет паразит И врачи не берутся их убирать, потому что химия опасна И сердце может не выдержать, понимаете И человеческий организм, нервная ткань может не справиться с этим да? Поэтому они боятся давать назначать, а у нас абсолютно природная. Как воздействуют? наши флоревиты на именно этих паразитов. Понимаете, паразиты, они не выдерживают вот этот вибрационный сигнал в сверхнизких дозах, и они не могут ухватиться за данный, допустим, орган, да, и паразитировать его, питаться за счет него. Поэтому важно понять, что у нас абсолютно не химия это Это именно природно абсолютно безопасная информационная сигнальная молекула поэтому начинайте давать с малых доз да особенно если много паразитов но сначала иммунитет и нервную ткань подготовьте организм потому что вот недавно привели ребенка да и у него чих начался постоянно чих через каждую минуту и просто порекомендовали мамочке сразу, она знала, что паразиты у ребенка, порекомендовали сразу антипаразитарную программу. Нельзя этого делать. Когда наша Любовь Сергеевна посмотрела, она говорит, ни в коем случае сначала уберите, прекратите, сначала дайте восстановиться иммунитету, иммунитет тройку, двойку, нервную ткань и 1 двадцать А потом уже начните антипаразитарную потихоньку. И все тут же прошло у ребенка, тут же все восстановилось. Поэтому я уже не раз рассказывала вот недавно тоже случай, когда родители пришли и начали давать э, ребенку э, антипаразитарную программу тоже, да, у ребенка со всех щелей пошли паразиты, со всех дырочек, э, это буквально в смысле слова на самом деле. Э, мне недавно позвонила наша партнер, и она рассказывала, как у нее лопнули ноги, э, у нее страшным был и варикоз, и проблем большие с ногами И когда она начала принимать флоревиты У нее в четырех местах лукнули ноги И как будто бы разрезы были И оттуда гной начал вылетекать И она увидела червей И когда она позвала мужа Чтобы он, они все почистили, продезинфицировали И когда уже все это вышло После этого тут же на следующий день Когда она перевязки делала утром она увидела, что ноги, кожа новая появилась, затянулась, эти раны затянулись, и пошло все на восстановление. И проблемы, те, которые были, они просто исчезли. Поэтому э, всегда Виаргун 23, я всегда рекомендую, с 24 вместе. И что интересно, при 22 м хоморе и при 25-м морознике Кавказском, хотя они не считаются антипаразитарной программой, тоже выходит глистные инвазия. Вот, это тоже возьмите себе на заметку, усиливается действие. Помните, я вам говорила программу по очищению полностью. Вот, это все вот эти вот флоревиты. Да? А почему говорю вместе, да, Виаргон 23 и 24 полыньем? Дело в том, что при 23 виаргоне выходят одни, одни, ну, как бы одни, одни виды, несколько видов определенных, да допустим, э, паразитов. При э, полыне другие виды паразитов. Но когда они вместе, выходят все паразиты. Потому что э, если одни выйдут, а другие. Ну, святое место пусто не бывает. Я думаю, всем известно, да, поговорка. Они начинают активно делиться и размножаться. Важно выпустить, э, вернее, важно э, вывести всех паразитов. И э, я говорю сразу. Соговорка такой: не бойтесь, когда начинается ответная реакция, допустим, вы в туалет начинаете часто бегать, да, буквально иногда даже каждые полчаса, и у вас бывает иногда начинается не то что ломка, а спазмы в мышцах, покалывание суставов. Не бойтесь, потому что паразиты, они откладывают яйца и личинки именно в мышцах и на суставах. Почему часто вот врачи, когда делают, да? Смотрят, когда, допустим, узи, там рентген, они делают снимки и видят опухоль, как бы, да, на суставах и отправляют на операцию. А когда вскрывают, оказывается, что это просто паразиты отложили столько яиц именно на суставах. Оно должно куда-то выйти, понимаете? Поэтому пейте больше воды, об этом я всегда говорю, полтора-два литра, особенно когда вы антипаразитарную программу принимаете, особенно, потому что те, кто мало пьет воды, у них начинают паразиты выходить через кожу. Они начинают выходить, даже из глаз вытаскивают, вот, изо рта и так далее. Да? То есть постарайтесь пить больше воды и обязательно следите за гигиеной, особенно у детей. И сразу оговорюсь, что когда фу, пишут Вера, когда, у, допустим, в семье, у какого-то члена семьи обнаруживаются какие-то паразиты, практически 99,9 такие же паразиты есть у всех членов семьи. Поэтому лучше антипаразитарную программу начинать принимать всем. Почему? Потому что, ну, представьте, что один вот выведет, вы видите, вы, допустим, ребенку да, паразитов. Вы, а, я думаю, бывает спите вместе, да, с ребенком, гладите, целуете его, а, полотенцем одним пользуетесь, в ванной одной моетесь. Только столько бытовых вот факторов, да, которые просто как рай для паразитов. И Конечно, важно, чтобы э, вы все в семье сделали хотя бы профилактику, да, все принимали антипаразитальную программу, и, конечно же, поэтому призываю всех, проходите обследование, э, диагностику, если есть возможность да, у вас компьютерную, вот у нас диагностика показывает, какие паразиты в какой стадии, в или нет, э, когда они первой причиной являются каких-то заболеваний, да, и, или, э, допустим, они в латентной стадии находятся и пока не беспокоят, а в первопричина в чем-то другом. То есть надо не всегда паразиты бывают первопричиной, допустим, каких-то заболеваний, но в основном. Вот, поэтому будьте всегда грамотны да, в этом вопросе. Дальше часто аллергии именно они возникают из-за паразитов, из-за их э, токсинов и так далее, да? то, что я объяснила. Поэтому э, многие приходят с аллергией, говорят, вот у меня на все аллергия, когда выходят паразиты, все это прекращается. Помимо того, э, что хотела сказать, а, про папилломы часто вот всякие на образование на коже это тоже последствия часто бывают паразитов. поэтому всегда всю очистительную программу рекомендуют первый, 1 21 тройка иммунитет обязательно не забывайте двойку ни одна ткань да, укрепить ее и пятерку печень шестой почки это на них идет самый главный удар они выводят все это. да. И также 19 чистотел, 15 ЖКТ, 16 кроветворение даже рекомендую, и 22, -й, 23, -й, 24, -й, 25, -й, 28 Лигахитазан, о котором мы поговорим чуть позже. Поэтому вот все это идет очистительная программа. Будьте аккуратны, и если вы знаете, что у вас есть паразит, начинайте, буквально если вы взрослый человек, по 2-3 капельки воду можете делать. И постепенно увеличивайте до 5 капелек, чтобы они сразу все не кинулись к выходу и не закупорили выход. Вот. Но они должны выйти. Дальше. При, при запорах, да, то есть листы благодаря своей форме и большим размерам, они могут механически закрывать некоторые протоки, просветки шок. Вы знаете, ко мне приходили две женщины, у которых, ой, забыла, как называется паразит, паразит, который коконы создает, и он закупоривает вены, протоки, понимаете, и он разрастается, и потом пролазит в мозг. И причем там такое ужасное длительное лечение, прям на года расписали, и оно очень опасное. И эта женщина пришла ко мне и говорит, я умираю, и я это знаю. Поэтому... Я когда услышала о вашей компании, я сразу поняла, это мой единственный шанс. Это что касается антипаразитарной программы. Вот. Когда понос, да, ряд паразитов, особенно протозоидные, они выделяют гормоноподобные вещества, которые э, ведут к потере натрия и хлоридов, да, что и приводит к частым водянистым испорожнениям. Вы извините, что я говорю о таких вещах, но это так и есть. Потом похудение да, или прибавление веса, это тоже часто бывает связано с паразитами. Плохой или повышенный аппетит, газы и вздутие. Вот, понимаете, ряд паразитов, они проживают в верхней тонкой кишке. Это самое труднодоступное место фактически, где вызванное ими воспаление приводит к вздутию и газообразованию. И часто ко мне люди приходят и говорят, вот Татьяна, у меня газы замочили, я не могу на работе быть, да? Я постоянно хожу весь зажатый, весь злой уже, потому что мне все больно от того, что постоянно я либо вынужден бегать, да? Ну действительно, эта проблема бывает для людей. Я сразу говорю, вам нужна антипризидарная программа. И потом человек приходит и говорит, спасибо большое, я также флорадар обязательно говорю, флорадар это просто чудо, и человек просто-напросто потом настолько благодарен, и он начинает приводить людей только потому, что сам получил такие потрясающие результаты. Также Виаргон-23 я всегда рекомендую при онкологии. Дело в том, что мегафлоревит лисички он является противоопухливым, да? Это очень важно. Имуностимулирующие действия помогает при воспалительных заболеваниях, да, повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям. Также у кого проблемы с печенью, регенерирует клеточки печени возвращает ей возможность нормально выполнять свою работу. Вот это очень важно. Почему меня часто спрашивают, да, у кого, кто приходит с циррозом печенью, с гепатитами различными, а вы знаете, что у нас цирроз печени, гепатит А, В, С полностью уходит, да, печень полностью восстанавливается. Когда жировое да, вот, перед рождения печени, гемангиома печени, очень важно виаргон номер 23. Поэтому полюбите его всем сердцем и рекомендуйте от всего сердца. Далее. 24 виаргон это полынь. Да? На самом деле это онкопротектор, также фитофлоревит, так как выделен и это выделена сигнальная молекула из полыни. Все горькое, все ядовитое убрано, только информационная сигнальная молекула в сверхнизких дозах, которая несет информацию о всех полезных свойствах данного флоревита, то есть полыни, да? данного растения, имею в виду. Вот. Действительно, полезные свойства полыни знают все, да? Бактерицидное, противоспалительное, противогрибковое, антипаразитарное, болиутоляющее, жара понижающее, ранозаживляющее, желчегонное, мочегонное, тонизирующее, очистительное и другое, да? И также антипаразитарное действия, То есть заболевания, вот которые подаются лечению полынью, это желудочно-кишечный такт, заболевания печени, желчного пузыря, когда особенно у кого-то гриб, да? или ОРЗ, то есть заболевания ансоглотки, ротовой полости, дыхательных путей, паразитарные инфекции, кожные заболевания, онкологические заболевания, нервные заболевания, повреждения кожи, ушибы, раны и другое. Так дело в том, что люди, которые очень худые, и говорят, Татьяна, есть что-нибудь, вот, чтобы поправиться, хоть вес немножко прибавить. Да? Вот у меня подруга родила пятерых детей, и при росте 165 она весит 41 килограмм а иногда бывает и 40, и она ест много, а не может поправиться, понимаете. И я ей сразу сказала, что тебе нужно вот полынь 24, потому что именно для возбуждения аппетита. Ну и там при анемии, я думаю, устранение неприятного запаха изо рта, бессонницей для улучшения обмена веществ, лечения алкоголизма. Когда вот часто спрашивают, Татьяна, есть у нас что-нибудь для алкоголиков, Да, я всегда говорю, первый, 21, тройка иммунитет, пятерка печень, шестерка почки, и 22, и 24, также двойка нервная ткань, и 29 гипоталамус, потому что оттуда именно задаются правильные э, ритмы, да, цикарные и э, половое поведение, и правильные сигналы вообще во весь организм, все идет от мозга. Вот. Поэтому виаргон 24, даже допустим, вот у вас, допустим, нос заложила, да, У меня я ехала в поезде, у меня заложила нос, и взяла 24 то, что у меня было, и закапала в нос и под язык. Через 20 минут как будто бы ничего и не начиналось. Понимаете, а я думала, что сейчас полностью разболеюсь. То есть сколько раз это уже проверено, для меня это уже каждодневный быт то есть 24 виаргон он необходим и особенно при онкологии вот виаргон 25 это мой любимый морозник кавказский фитофлоревит у него ярко выраженное кардиотоническое действие так же как у 22 до да, мухомора и он восстанавливает практически все органы и системы поэтому можно перечислять очень долго. Да, там и мужская половая система, и женская половая система, артриты, полиартриты, ревматизмы, болезни почек, ЖКТ, бронхиальная астма, да, бронхиты, гастриты, геморрои, гинекология, гипертония, кисты, полипы, иммунитет, кожные заболевания, неврозы, миомы, фибромы, мастопатия, то есть, Ожирение, похудение, то есть очищение организма, очищение печени, он восстанавливает практически все органы и системы, повторюсь. Я могу долго перечислять и сахарный диабет, да, и псориаза, радикулиты, подавляет рост раковых клеток. Я его рекомендую всегда как онкопротектор. При эпилепсиях, язвах желудка и язве 12-перстной кишки и при туберкулезе, вы знаете прекрасно, что у нас уже огромное количество результатов по туберкулезу даже при открытой форме, люди обычно, которые загибаются от того же кашля, уже не могут разогнуться, они распрямляются и через две недели у них сразу динамика на улучшение идет и легкие, а легкие в основном состоят из соединительной ткани они, а у нас в первую очередь восстанавливается соединительная ткань, да? легкие начинают функционировать, начинает, правда, ответная реакция, там слизь бывает, отходит, да, отхаркивается человек постоянно, но потом динамика идет на восстановление. И дело в том, что когда. Когда э, пред, через две недели э, вот эти люди, которые очень плохо себя чувствовали, задыхались от кашля, они говорят, что мы себя чувствуем абсолютно здоровыми людьми. Понимаете? А когда при открытой форме туберкулеза э, уже на третий-четвертый месяц они сдавали анализы, у них показывало как, анализы, как у абсолютно здоровых людей. Понимаете? Это очень важно посмотрите сколько в каждом городе врачи бьют тревогу сколько а, тут диспансеров и все они переполнены понимаете а, тут я говорю поле не пахано для работы сколько людей об этом не знают а, посмотрите сколько тюрем В каждой тюрьме практически есть туберкулезники в каждой тюрьме есть люди которые умирают от туберкулеза и заражают еще других Поэтому разных людей приводят к нам, да? мы всегда говорим об этом. Вот женщины часто обращаются с циститом тоже, 25-й морозник, пожалуйста, вот, с травмами головного мозга, да, с отресениями. И, конечно же, сердечно-сосудистая. И еще важно понимать, что когда люди принимают морозников в каске, они часто начинают бегать в туалет. Бывает, как ответная реакция, чистка начинается. Чистятся не только нервные каналы, не только нервные окончания, не только сердечно-сосудистая система, а также начинается чистка и кишечника вот все что у вас десятилетних копилось накапливалось на стенках откладывалось до да, кишечника оно начинает выходить и часто мне звонят и говорят Татьяна я когда хожу в туалет вот начал принимать в каске, у меня цвет мочи и кала изменились да зеленые стали у кого-то черные а зачастую говорят что моча пахнет химией это представляете, что у вас накопилось? Представляете, что выходит из вас? Вот. Лучше пускай оно выйдет все это. Это можно все перетерпеть. Я думаю, но зато потом вам порхать охота будет. Да? И особенности применения морозника да, кавказского. Конечно же, то, что я сказала, выраженное кардиотомическое действие. И что улучшает работу сердца, укрепляет его, нормализует систему кровообращения в целом. Да? И также выраженное противовирусное действие. Ярко выраженное нормализующее влияние на психику помните, я говорила, чистится нервные каналы, обладает кровоочистительным действием и значительно повышает иммунную активность организма, защитные функции крови и активизирует кроветворение. Обладает мочегонным, слабительным действием, что в свою очередь способствует очистке организма от шлаков, токсинов, даже радиоактивных элементов, тяжелых металлов. Представляете? И также начинает заболевание в кишечниках суставах и кончая восстановление функций гитророждения. При бесплодии. Я всегда добавляю при бесплодии эту программу при бесплодии. Вот. Нормализует серотониновый обмен, нарушение которой является причиной тяжелых форм ожирения. Конечно, мы всегда говорим, что особенно у нас много людей похудели, когда делали первый, 25, 27 виаргон, да. Но не забывайте про печень, почки, потому что все это взаимосвязано. ЖКТ. Вот. Дорогие друзья, вот сейчас мы остановимся, да, сегодня вот эти яргоны я хотела вам рассказать. Я сейчас постараюсь ответить на ваши вопросы, вот, и потом я сделаю объявление. Поэтому сейчас секундочку. Пишите, пишите, пожалуйста, на русском языке. У вас нет русской клавиатуры? Так, приветствуется. Так. В тех комнатах громкость была великолепна, я даже приглашала, приглушала звук, почему здесь так. Возможно, у меня комната реагирует. Лилия, я еще раз проверю, но вот э, все, что мне сказали сделать, я сделала. И звук в том числе. А, Мария, продукция Клон дала мне огромный шанс для восстановления своего организма. Я победила рак. Мария, я очень счастлива за вас. Мы у вас просто вот э, за вас радуемся. И на самом деле это очень важно. Пишите свои отзывы. И у меня большая вам просьба, пожалуйста. Я вот сейчас ролик пущу, там будет моя электронная почта. Киньте мне результаты ваших обследований до что было, да, с какой диагноз ставили, какие были обследования и после. Это очень важно. Мы будем, это не окончательная презентация, я после приезда подкорректирую и я прикреплю результаты, результаты анализов, результаты диагнозов, результаты фото. Пожалуйста, присылайте мне на электронную почту, либо мне в скайп хотя бы, да, в личку. Это очень важно для кого-то, это жизнь спасет просто. А мы за вас действительно не можем не порадоваться. Мы очень рады за вас. <сёк> так, тут почему-то прыгает у меня все. Спасибо за ваш отзыв. Пишите, пожалуйста, отзывы, это очень важно. Хотелось бы... А, ну это было. Да что ж такое у меня прыгает-то тут все. Так. Добрый вечер, Наталья пишет, да? Почему у меня прыгать, ничего не могу понять. Извините, я только настрою и у меня почему-то прыгает. Кто-то, видать, пишет, и оно все скачет у меня. Не знаю еще пока что, как остановить. <связь> <связь> Мария, поздравляю. там. Так. Вы слышали не из Питера. Добрый вечер. Многие спрашивают, как флоревиты действуют на раковые клетки. Что они делают? Сам процесс. Объясните, пожалуйста. Спасибо. Наталья, Вот по онкологии у нас отдельные темы идут, и позже мы о них будем говорить. Да? И, конечно же, мне очень хочется, чтобы вы знали все подробно. Но дело в том, что тогда у нас, это, у нас онкология вообще делится буквально на 2-3 дня только об онкологии, если говорить. Дело в том, что, помните, я говорила в самом начале, наша сигнальная молекула заставляет организм вспомнить то состояние, как, вот, здоровое состояние, да, я имею в виду, когда мы только родились. То есть клеточную память. Ведь раковые клетки, они те же самые клетки, они есть у каждого из нашего в организме просто благодаря тому, что у нас есть иммунитет и Т-киллеры, которые выделяют клетки т да, ферменты, которые выделяют, допустим, селезенка они пожирают эти вот, когда распознают, что видоизмененные клетки, да, раковые, онкологические, которые пытаются, подавляют здоровые клетки, то есть дают, заражают неправильной информацией. И как раз есть видео, вы можете в YouTube набрать, как ты киллеры клетки, они пожирают раковые клетки, да. А наши флоревиты, они начинают нести информацию о здоровом органе. Если раковая клетка, она наоборот информацию, да, плохую задает, наш наоборот клетки заставляют вспомнить организм именно здоровое состояние. Дальше Надежда, подскажите, да что ж у меня все скачет-то? Только при... прицелюсь. секундочку. Так, пока что ничего не пишите, пожалуйста. Я не знаю, как остановить, у меня все улетает. Так, подскажите. Да что ж такое это? Как мне остановить это? Пожалуйста, пока что не пишите, я вас очень прошу. Я не могу остановить, они у меня улетают, все сообщения. Только найду их. Подскажите, пожалуйста... Какой виаргон лучше принимать ребенку один месяц? Номер три или номер четыре для поднятия иммунитета после инфекции, поскольку капель в ротик. Смотрите, номер три иммунитет, четверка – это кислофракция тимуса, вилочковая железа. Это для именно, особенно при аутоиммунных заболеваниях. Да? Если вы просто ребенок болел инфекционным заболеванием, то номер три иммунитет можете по одной-две капельки капать под язык. Ничего страшного не будет. Три раза в день. Либо, может, мама, если кормит грудью, на сосок сделать просто капельку, и он просто слижет ее, высосет да? Я живу в Израиле. Так, это там разговаривают. Людмила, Виаргона номер 2 и 22 хорошо снимает стрессы и истерики. Это проверено в семье. Я не поняла, про какие стрессы идет речь. Наверное, опять сообщение улетела. Скажите, пожалуйста, запись будет? Не знаю, если кто-то записал, пожалуйста, выложите в чаты. У меня большая просьба вам, да? Обычно Ольга Иценко, Ольга Павлова, если они здесь, они всегда записывают и выкладывают на свои каналы в YouTube. Там вы можете скачать себя. Так вот, сейчас секундочку. Пожалуйста, пока что не пишите, у меня сообщения улетают. Дальше. Маленьким деткам принимать по одной капельке. Чего по одной капельке, не поняла. Наверное, по андиапазитарку, я уже сказала, да? Если нет аллергии, то можно принимать Виаргон-3. Так, все правильно. Наши уже все партнеры грамотные, абсолютно грамотные. Атопический дерматит, годовалые девочки, постоянно жаловаться, мажутся кремом. Смотрите, Ольга, Виаргон-1, 21, да? Можете 19 чистоте, чистотел. Номер 3 иммунитет. О, не а, ну фу, это было там. 8, ди, даина, 83 лет, мужчина, частая диарея, что пить? Ну это то же самое, что я говорила. Это может вызвано и паразитами быть, да, а, либо что-то съел. Ну я так думаю, что раз это частая диарея, что пить? Виаргон 1, 21, тройка иммунитет. 2,22 желательно, 15 ЖКТ и 23-24 вот, антипаразитарную программу. Также 28 олигохитозан. Это природный, можно сказать, антибиотик, к нему чувствительны все грамм положительные, грамм отрицательные микроорганизмы, которые часто являются именно паразитами и провоцируют вот такие вот диареи. Диана Даина, постоянно хочется кусать, кушать, а сам худенький, много движется. Ну вот 2, 22, 23, 24, 25 вверх вы можете добавить. Я думаю, что это связано с паразитами, хотя, конечно, было бы лучше, если бы прошли диагностику и посмотрели все это обследование. Людмила, запись эту обязательно надо, пожалуйста. Кто пишет, выставите в чат. Так, Раиса Калуга, проблемы с кишечником. вздутие, тяжесть газа. Что принимать? Смотрите, вы можете Чистительную программу, которую я говорила, то ее и принять. 1, 21, тройка иммунитет, пятый печень, шестой почки, седьмой 7, 7, желчный, восьмерка поджелудочный 23, 24, да, 15 ЖКТ, то есть 19 вы можете, 25. Потрясающе. У вас будет восстанавливаться не только вот эта да, проблема, а будут восстанавливаться все органы и системы. Так, опять улетели у меня. Дальше. Татьяна, мерцательная аритмия. Что еще, кроме десятки? Дина. Вергон 1, 21. 1, 21 – это полупаноцет. Туда также входит и сердечно-сосудистая система. 10, 17, 35, 22, 25 – это выраженное кардиотоническое действие. Мария, можно э, Ваш скайп? 34-й Германии, не забудьте еще при сердечно-сосудистых заболеваниях. Он несет кислород в кровь и в мозг, в ткани органов. Да? А те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, э, у них просто э, не, зачастую не хватает кислорода еще. Дальше. Псориаз. А, подождите, не псориаз, тут еще есть. Извините, опять улетели. А, Мария, можно у вас скайп? А, Наталья, пожалуйста, на вебинарах не спрашивайте скайпы, иначе там телефоны я просто а, буду удалять. Это нарушение этики, да? А, если я даю свой скайп или телефон, только для того, что если люди часто бывают стесняются, что-то личное такое сугубо а, проконсультироваться здесь, и они обращаются в личку. У меня никогда нет перерегистрации и об этом все знают. А, но люди просто потом возмущаются, и я не хочу, чтобы были какие-то неприятные ситуации. Хорошо? Пожалуйста, не надо никаких здесь обменов, обменов данными. Это все помимо вебинаров должно быть. Так, секундочку, опять улетели. У мужа постоянная изжога, Ольга пишет, периодически бурление в желудке. Смотрите, Ольга, Виаргон 1, 21, тройка иммунитет. Пятый печень, шестой почки, седьмой желчный, восьмерка поджелудочный, 15 ЖКТ. 32-й лопух можете добавить. 19 чистотел. Ну, это, в принципе, не обязательно 19 чистотел. второй там 25-й, они все будут способствовать, но то, что я вначале сказала, это самое важное. Александра, Мария, ну вот я попросила не писать вот этого, пожалуйста. Зинаида садовника. Так, женщине 88 лет, зрел, зрелая катаракта. Что принимать? Всегда, когда говорила, я всегда говорила, говорю и буду говорить, что на фоне виафтанов принимайте виаргон 1, 21, 10, 17 и 34. Также рекомендую 35. Но э, эти флоревиты, они виаргоны, они усиливают действие виафтанов. При катаракте э, виафтан номер 2, 7 и 9. Татьяна, женщина 70 лет, не стягивает сетчатку, грозит ослоению, что принимать. Татьяна, пожалуйста, в понедельник зайдите на вебинар Михаила Красного нашего профессора, он специализируется по глазам, потому что когда готовые диагнозы, да, я сразу же говорю, но бывают осложненные, тогда мне нужно, либо вы ко мне в личку обратитесь, потому что мне нужно посоветоваться, и я тогда уже точно более программу вам составлю секундочку так по крайней мере так сейчас я секундочку в принципе вы можете при ослоении сетчатки Да, при При отслоении сетчатки те виаргоны 1, 21, 10, 17 и 34, да, и виафтаны 3, 4, 5 и 9. Виафтан номер 10, его нужно непосредственно перед сном один раз на ночь, да, и всегда рекомендую носить серотониновое колье. Оно усиливает действие. Дальше. Татьяна Ирина напишет, у моего партнера прекратились головокружения. Это просто замечательно. Очень рада, что есть возможность пользоваться нашими удивительными капельками. Спасибо большое, Татьяна, за отзыв ваш. Это очень важно, делитесь отзывами. Вот Зинаида написала садовник, я вообще ничего не пойму, что он написала, какие-то буквы непонятные. А. У меня улучшение по щитовидке. Пожалуйста, пишите, когда заходите, имя, а то мне как-то неловко вас называть «А». У меня улучшение по щитовидке, гормоны в норме, вес уходит лишний, гипотиреоз. Понятно. Спасибо большое за то, что вы поделились своими результатами, это очень важно. Мы очень рады за вас. Изинаида Садовник, вы измените, пожалуйста, клавиатуру, язык, как-то хочется понимать вас. А, ушли отеки, да, это все вот хвастаются всегда, что ушли отеки. А, Д, так, давление норма. Да, у нас стабилизируется, то есть организм приходит в природную норму. Отпадает нужда в лекарства. Да. Любовь. Псориаз на руках. Женщина 37 лет. Ничего не применяла. С чего начинать? Смотрите, любовь. При а, любых а, псориазах а, а, программа одна и та же фактически. да? А, вообще я всегда даю программу при очистке, вот при всех кожных заболеваниях одна и та же программа. Виаргон 1, 21, тройка иммунитет, 5, печень, 6, почки, 15 ЖКТ, 19 Чистотел, также 23, -й, 24, антипрозитарная, 25, -й. 28 Лигахитазан. Конечно, будет классно, если вы будете и 22 Мухамур применять, потому что при кожных заболеваниях он прекрасно помогает. Зинаида. Женщине 83 года глоукома. Перенесла 5 операций. Чем помочь? Смотрите, Зинаида, помните, я говорила. На вебинарах, что глаукома важно выяснить Глаукома, она открытоугольная или закрытоугольная Пускай сходит к офтальмологу женщина И узнает, открытоугольная или закрытоугольная да? От этого как бы идет программа Виаргон 1, 21, 10, 17 да? Виафтаны 2, 3, 4, 9 Десятка виафтан непосредственно на ночь. И если закрыто угольное, то восьмерку добавьте. Виафтан. Людмила, Виаргоны 2.22 снимают чувство страха. Это проверено внучкой и истерики сокращает. То есть заметила, что это сочетание хорошо успокаивает нервную систему. Да, это мы всегда говорим. И психоэмоциональный фон улучшает. Да, это программа при всех нервных заболеваниях или расстройствах нервных. Оно всегда. 1, 21, 2, 22, 25, 29. Это все вот восстанавливает. Да, Даина. 77 лет женщина после инсульта плохо говорит. Давление высокое. Смотрите, Даина, это программа при всех нервных заболеваниях. Запишите, пожалуйста. Виаргон 1, 21. 21. 2-22. Двойку в нос капайте, прямо чтобы голова была назад запрокинута, и в нос прямо закапывайте. 29 гипоталамус. Потом 10-17 обязательно. 34 -й, 35 аурту. аорту. Начинайте по 3-4 капельки и постепенно в течение полутора недель увеличить до 5 капелек. Да? 22 -й, 25 -й у нее начнет восстанавливаться не только сосуды и сердце. Да? У нас, понимаете, нет аналогов в мире вот по регенерации сосудов, восстановлению сосудов. У нас сосуды становятся эластичные, упругие, как у младенца, и давление становится ровным. И тогда, и после инсульта, да, на ночь непосредственно в нос закапывайте в яфтан номер 10. Также можете Виафтан номер 3, он нервную проводимость улучшает. На ночь непосредственно в нос. 29 на ночь, уже утром и днем можете под язык, а на ночь можете в нос закапывать. Да? Только не забывайте интервал хотя бы 10-15 минут. Не слышно. Дорогие друзья, меня слышно? Что не слышно, не пойму. Меня не слышно? Кто-нибудь, пожалуйста. Напишите, поставьте плюсик. Слышно меня или нет? Кто-нибудь один поставьте. Слышно. Все, спасибо большое. А здесь еще одно сообщение. Пожалуйста, все, больше не ставьте. Спасибо. Ой, опять убегают сообщения. Я поняла, что меня слышно. Амина, от неприятного запаха во рту... Да что ж такое... Какие номера? Смотрите, Амина, это все идет изнутри, из ваших внутренних органов. Да? Виаргун 1, 21, тройка иммунитет, пятый печень, шестой почки, седьмой желчный и восьмерка поджелудочный, 15 ЖКТ. 19 можете чистотел добавить, 23 или 25 виаргон, и вы почувствуете, как у вас изменилось, да, но если у вас проблемы с желчью, допустим, да, вы почувствуете, что, может быть, как ответная реакция вначале будет э, изжога, допустим, да, то есть если у вас проблемы с желчью, если нет, то оно не будет. Но во всяком случае, многие у нас результаты пишут, что плохой за, запах изо рта, который всегда раньше мучил, его просто больше нет. Вот. А, Москва хорошо слышит А у женщины недержание мочи Смотрите Виаргон при недержании мочи Это все связано часто бывает с психосоматикой С нервной тканью Виаргон 1, 21, тройка иммунитет Пятый печень 6 почки 29 и 2,22 у нас при 25-й можете добавить виаргон Дело в том, что у нас при этой программе У многих даже не просто недержание прекращается да, А также и матка у женщин встает на месте При выпадении матки Людмила, что нужно применять молодому человеку После травмы головы, автокатастрофа И перенесенных пяти операций на мозге? Он в реанимации, Людмила, или он дома уже? Людмила, ответьте, пожалуйста он в реанимации или уже дома? Он уже дома, понятно. Людмила, смотрите, при всех травмах головы, все, что связано с головным мозгом, также я думаю, что у него и кости пострадали, и раз голова так сильно пострадала. Смотрите, виаргон первый, 1, 21, это будет восстанавливаться все межскоточное пространство. Тройка, иммунитет, два нервная ткань головного мозга будет восстанавливаться, 22, 29, и 34-й он будет снабжать кислородом, ткани органов, да, и также 10-17 сердцесосуды, так как они идут и в глаза, и в мозг. И 35 аорту. Начните вот с этого пластина стоит да все поняла ну вот эти вот виаргоны а, также а, на, начинаете наверное с трех капелек потому что если у него я не знаю в каком состоянии его организм если у него были переломы 26 можете да добавить а, костная ткань да страдала 26 виаргон вот дорогие друзья а, мы на следующем вебинаре в понедельник в 19 часов в это же время а, начнем с биофлоревита а, костной ткани, пожалуйста, пригласите, подумайте, есть ли у вас знакомые, у которых артриты, артрозы, остеохондрозы, остеопорозы, коксоартрозы. Дело в том, что протрузии, да, вот многие страдают. Обязательно пригласите, дайте ссылку на этот вебинар. Они должны знать, что им дают наши ученые, что дает им наша компания. Дело в том, что э, тут действительно чудеса творятся. Как говорит президент, да, Георгий Константинович Ростовский, он говорит, что э, сад, оклон, это то место, где чудеса становятся привычкой. Я подписываюсь под каждым словом, а я говорю, что здесь чудеса становятся не только реальностью, а каждодневным бытом. Мы уже к этому привыкли с вами. Мне кажется, то, что я постоянно говорю об этом, э, люди уже это наизусть все выучили, поэтому хочется, конечно, чтобы люди узнали, что это есть, потому что это даже спасает вот та тема, которую мы будем затрагивать, да, и также излишний вес, нормализация веса. Дело в том, что часто людям, у кого не страстаются долго переломы, да, более 8 месяцев, им зачастую ампутируют конечности. Это очень важно. У нас зачастую просто Переломы, они срастаются фактически за короткие сроки, причем происходит диффузное сращивание. Поэтому, конечно, хочется, чтобы все узнали о наших чудесных флоревитах и не ставили на себе крест. Хорошо? Переломы множественные. Да, Людмила, 26-й добавляйте тогда, конечно Спасибо, пожалуйста. Раиса юноша, 21 год, заболевание почек, высокий креатин, может неправильно, врачи предлагают стать в очередь на диализ. Смотрите, будьте аккуратны, потому что зачастую бывают врачи рекомендуют диализ даже тогда, когда без него можно обойтись. Дело в том, что это, подумайте сами, это очень дорогостоящая процедура, причем опасная для жизни, зачастую, и это уже до конца жизни тогда будет, это приносит деньги некоторым организациям, поэтому не спешите на диализ встать и на трансплантацию почек. Начните с виаргона 1 21 тройка иммунитет, пятый печень, шестой почки, седьмой желчный, восьмерка поджелудочная. Это все один меридиан, 15 ЖКТ, да Также, также рекомендую вам сейчас, секундочку, я оставила, да, также рекомендую вам 19-й чистотел, 25-й морозный кавказский, 24 полынь и 28-й олигохитазан. Также 34-й он снабжает кислородом да, ткани органов и 10-17, конечно, и 35-й аорту. Динамику он почувствует сразу. Большое спасибо большое. Пожалуйста, а есть ли где-то на сайте пособие по потреблению, где можно это заказать? Пожалуйста, исследуйте новый сайт. Я его еще до конца, даже времени не было до конца исследовать. Пожалуйста, изучайте сайт. Он у нас такой хороший, такой прям ли современный, такой информационный. Изучайте. Там, где что находится, обязательно вы должны знать. Просто вот правда, я очень мало сплю, и мне не хватает времени даже до конца изучить сайт. Хотя я стараюсь каждый раз, каждый день для себя что-то новое открывать. Конечно, есть, да. Люда, все один, все один меридиан, поясните очень кратко, пожалуйста. Понимаете, у нас в организме все органы и системы взаимосвязаны. Допустим, к примеру, если идет воспаление в тонком кишечнике, то это не значит, что вам нужно только кишечник, понимаете, восстанавливать. Это значит, что у вас страдают, идет воспаление, именно дают сбой, это желчный и поджелудочная железа, понимаете? И оттуда идет воспаление в тонкий кишечник. То есть все взаимосвязано. Допустим, один меридиан – печень, почки, желчный, поджелудочная, ЖКТ, да? желудочно-кишечный тракт, также селезенка. То есть это все один меридиан. Поэтому если у вас страдает что-то одно из этих, то обязательно нужно все прокапывать, потому что обязательно идет сбой в других данных органах. Дальше, Ольга, ужалена медуза на ноге, остались ожоги и шрамы, есть ли чем можно убрать шрамы. Ольга, возьмите в чайную столовую ложку водичку, накапайте 5 капелек первого виаргона, диск ватный смочите и приложите просто на это место, и можете пищевой пленкой просто сверху обмотать, хотя бы на ночь, Делайте так, оно все восстановится, это регенерация кожи произойдет, ничего страшного. Наталья, недержание мочи у мужчин. Наталья, все то же самое. Первый, в связи с чем недержание мочей мужчин? Вот это мне очень важно. 1 21, 2, 2, 29, 5, 6. Да? Если у него простатит или нет, тоже узнаете. Если есть, то 14 добавляйте. Адрес сайта Аклун. Кто вас пригласил? Сирий, Сергей или как? Ой, пишите, старайтесь на русском языке. Адрес сайта оклом.ru. Но вам должны дать, пройдите минутную бесплатную регистрацию, возьмите ссылку реферальную у вашего пригласителя. Потому что когда вы зайдете так прямо да, на сайт, вам будут одни цены. Но если вы пройдете минутную бесплатную регистрацию, когда вы зайдете на сайт, уже увидите совершенно другие цены. Это очень выгодно. Поэтому, кто вас пригласил на этот вебинар, вы обязательно попросите реферальную ссылку его. Рейса адреса адрес сайта. Ну, в общем, я сказала. Не поняла про меридиан. Это очень много меридианов вы назвали. Нет, это не один меридиан, просто туда входит несколько органов, которые взаимосвязаны. Вот. Наталья Подожгаданова, представительная железы. Наталья, смотрите, тут нужно подключать онкопротекторы. Это Виаргон 1, 21. Проходил химию или лучевую терапию, тоже важно знать. 1, 21, тройка иммунитет. Если проходил химию или лучевую терапию, пятерку и шестерку добавляйте, они на себя сам удар берут. 10, 17, также можете добавить, да, 35. Но главное, подключите мужскую программу. Это Виаргон так, 12. 14 и 18 также 16 кроветворение да, вкусный мозг 19 чистотел 22 28 25 24 36 uh, гриб чага если не проходил тогда пятерка шестерку можете не добавлять все остальное надо флорадар не забывайте и колье амарант с пшеницей либо амарант с рожью можете добавлять к этому, это вы сами почувствуете амаранты, у нас сублиматы просто потрясающие уже столько отзывов дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы были с нами сегодня на этом вебинаре поставьте, пожалуйста, по пятибалльной шкале, насколько бы вам полезен этот вебинар. Если чем меньше полезен, то ближе к единице. Чем больше полезен, тогда ближе к пятерочке. Мне это чисто для самоанализа. Просто я не вижу смысла проводить вебинары, если они не востребованы. Если не нравятся. Спасибо большое за обратную связь. Вижу, что понравился. Тут даже Минур поставила 10. Спасибо большое. Ну, я желаю вам всем здоровья, я желаю, чтобы вы развивались не только самообразованием, занимались, да, здесь очень интересно быть, но также, чтобы вы и оздоравливались, и омолаживались, и восстанавливались, а также, чтобы делились информацией, чтобы в этой компании у вас гармонично развивались, развивались все сферы вашей деятельности, все сферы вашей жизни. И в плане здоровья, и в плане материальном, и в плане духовном. Да? Это очень важно, когда все в гармонии происходит. Поэтому очень надеюсь, что в понедельник я вас увижу, и каждый из вас хотя бы по одному человеку пригласит на наш вебинар, потому что это очень важно. Оглянитесь вокруг, сколько у нас... Ходит пожилых людей, у которых протрузия. Это когда стирается хрящевая ткань, костная ткань, хрящевая ткань и кости и суставы трутся друг об друга. Они испытывают большую боль. У нас палочки бросают где-то через неделю. Пригласите на эти вебинары. Сейчас все бабушки и дедушки сидят в одноклассниках. Скиньте им туда эту ссылку. Пригласите обязательно, потому что они ниоткуда, кроме вас, не узнают об этом. Посмотрите, сколько людей сейчас, молодых, детей, мужчин, женщин молодых, страдает коксоартрозом. Это фактически не, неизлечимо считается. Но у нас идет сразу же динамика восстановления. Люди бросают палочки, костыли, и они начинают сами ходить. Они отходят от гормональных препаратов, они отходят от обезболивающих сразу фактически. И это очень радует. Поэтому не будьте равнодушными. Это... Вам же поможет вашему вашем развитии. Кто не может говорить, для чего мы проводим вебинары, кто еще сам новенький и не может говорить, мы говорим за вас. Вы потом, когда я вам уже надоем, вы сможете сами уже начать говорить вебинары, рассказывать людям. Да? Также я очень хочу вас немножко смотивировать на то, чтобы вы благодаря этим вебинарам расширяли свои структуры это, конечно, скажется на вашем финансовом положении. И вы тогда убедитесь, что каждый, начиная со второго месяца, абсолютно каждый может зарабатывать в нашей компании минимум 100 тысяч, потому что у нас результаты и продукт продают сами себя, потому что у нас э, есть чем гордиться, есть что предложить, есть куда развиваться, потому что у нас идет 800 глубоких исследований, у нас идет э, столько интересных событий, происходит постоянно, что не успеваешь просто не успеваешь даже что-то делать еще хочется только быть здесь и еще скажу объявление что не забывайте что сейчас проходит от компании промоушен который действительно дает вам возможность очень хорошо заработать поэтому пожалуйста используйте все что дает компания все инструменты это очень важно и Постоянно будьте в курсе событий, того, что происходит. Когда знаешь, значит вооружен. А я благодарю вас за то, что вы побыли сегодня с нами. Надеюсь, что вы не просто так потеряли свое время. С вами была я, Татьяна Богатая.